Let's start talking about the weather. In Russian it is Pagoda. What is the weather like today? Какая сегодня погода? Какая сегодня погода? If you would ask me, I will tell you uh, that it's sunny today and warm. Сегодня солнечно и тепло. Солнечно и тепло. On the other hand, if you want to say that it is cloudy today and rainy, in Russian it will be сегодня. Облачно, Облачно. и дождливо. дождливо. So, rainy in Russian is дождливо. Wet, windy and wet. Сегодня ветрено, ветрено и сыро. Сыра. When it's frosty and it is snowing. In Russian, it will be сегодня морозно, морозно, and it is snowing. И идет снег, идет снег. Сегодня морозно и идет снег. Okay, hey guys. Nevertheless, it's summer. I like this jacket. So, don't waste your time. Subscribe to my channel. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующих уроках. Узнаем что-нибудь интересное из русского языка, грамматика, разговорный русский язык и много чего интересного. See you.